Я даже не помню, чтобы был еще у кого-то представлен такой. Ну поехали. О, хабильно. Но это вообще один в один, как средство для мытья посуды. В принципе, мне нравится лимон. Интересный, очень интересный аромат, нестандартный. Но такой очень дерзкий. Очень дерзкий. Самым важным в хорошем аромате считается правильное соединение эфирного масла с водой.